Программа. У нас появилась небольшая идея, если хочешь, мы можем чисто сейчас Чпок-Чпок накидать для тебя Гучумайн Тай Бип, который дальше погонит фристайл. Как тебе такая идея? Да, в прямом эфире там быстренько минут за 10 биток накидать. главное, самое, чтобы получалось. Так вообще, базаг, надо, получится. Может, кто-то пример какой-то Сейчас сами... Мы сейчас сами сделаем... я понял. Напишите в чат плюс, хотите вы... Чем-то тем Хотите, чтобы сейчас прям... Напишите, хотите, чтобы мы сделали сейчас бит или нет? Просто... Вы должны знать, что этот бит делается по треку Гуччи тапки Или Гуччи сандали или Гуччи тапки Я камеру на снимать, как такое это подписка уже там 1000 баксов короче делаем я хочу вас так снимать чтобы всех было видно я не понял два раза утром, Продолжение yeah. Там я свои такие, я так понял, у них паки нет, там нет, С вами ну, ну да, я не снимаю да, да. Да. Не, я думаю, что, наверное, это будет не Ты хочешь, это заезд? Ну, типа Я Не, хочу разобрать а? А? Так, не так, хочешь разобраться в этой теме? Не хочешь темы разобраться? Не легко, кстати О, Очень легко Очень да? резко вот такой вот прикол Оп. Оп. Я пока просто Денис пристреливаю. Сейчас микрофон будем делать. Э -э -э -э. Всем привет, ребят. Денис, сейчас. Я микрофон буду делать, брат. Я пока просто пристреливаюсь. Пока просто пристреливаюсь. А? Вот так. И вы сейчас будете каждую свою фишку да, добавлять. Типа? Ну, нет. Да, мы уже все мы Уже ну, все, все? Да, дружище, конечно. Тут уже добавлять особо нечего. Чистое. На двух драм китах, если кого-то интересуют драм киты, блять, ребят, два драм кита вам больше не нужно. Рассеклится, я не знаю. И какой-нибудь еще. Вообще, любые, любые два драм кита с хорошими, с хорошими звуками скачайте. Да. Главное, чтобы звуки были хорошие. А так вообще любой. Сейчас а лучше так много. Да. дамы и господа. Небольшая, немножко можно своего. Давай, Сергей, расскажи. Короче, дамы и господа, кто угорает по звуку Чифкифа Гучи Мейна, Зайтовина, ребят, вот посмотрите, данный бит был сделан вот с данной мелодией, да, получается из моего сэмпл пака с в стиле Гуччи Мейна, Чивкифа и Зайтовина. Если по кайфу, переходите в инсту. Почекайте фри версию. Она, ее совершенно бесплатно можно забрать. И просто в какой-то момент, если понравится очень, купите 30 таких. 30 штук, серьезно 3000 вот. лайков я солью вам этот лук Плохо, плохо, можешь счастливить Дэд Ван Тага Я за 4000 солью вам солью Дэд Ван Тага, короче Переходите в стул и просто цепляйте эти мелодии Влад говорит, что за 4К продаст, пацаны, в фул версию, да? Да, я продам сюда Dead One Tag за 4000. За 4К, короче. А он за сот продает. Я не знаю. Это пока еще в проекте. Но в целом 4000. Ну, блядь, нихуй Короче, Dead One Tag, залетайте, берите этот кит. Есть фри-версия. Ничего не надо платить, просто забрать ее. Если вкатит, чтобы делать вот такое дерьмо, можете купить полную версию. какие пишут, типа, в чате да, Что, по тейкам не пишется? Ну, просто прикол во фристайле, но в целом, можно предложить Ча допишет, короче, по тейкам это, тип когда записал, остановил в Следующий раз, типа, кусками записывается You yeah, gotta okay. Санта, я готов смотреть, когда мы не будили Я один, кто честно в этом ебаном мире Можете ставить про дела, может и тут дели Говорить, на карте, но не так, а Совети меня папа, но не как, а Толстая -то папа, а Сиди суки, для печатая как на маму, а Он летит, биг Фару а Пополняет свой баланс и исправно, а Делает, далеко, не слабый, а Все, что происходит, не, не важно, а и ныряю в басик это все нормально, палят и ради по басе, я срывал, и поймал, ищу какой-то Тут жара так много шмалит, джема на рассказе Я на тех, день ответил, мы не местные Эй. Я любил эту свободу, тут спасибо били Латшери машины, жми на газ, они быстрее Эй. Все слова, типа пиздит, добро, они пустые Эй. Я курю, как каждый день, стабильно по 4 Там-то я годбой с квартир, когда мы не влупили Я один, как жена в этом продажном мире Можете ставить пробел, а можете тут тили Вся эта наличка, она как лети ветер я считаю эти цифры не случайно встретим Мои деньги белые, ведь их никто не метит Писнишь на меня, будь за свои слова в ответе Поднимаю свет, как ураганчик приедет Делаю дела, ставлю большие цели Помните меня на этом вайбекемпинг Я раздал тут а ты на кассе в ленте, Нормально, заедешь, брат, вообще На кассе! А, и следующий стрим я Дома думаю. Тоже, да, да, я да, думаю, вы, да, вы уже двое уже. Короче, да. надо уже начинать за... записывать демки, даже там прогучие сандали. Сначала будут такие демки, <с потому что знаете, что я сейчас приставлю. Я хотел сегодня на стриме больше типа привыкнуть, а то у меня типа когда там деньги мне звонят, это. Ну, постепенно. Блять. И короче, надо уже на следующем, я думаю, записывать уже нормальные текста. Я возьму ноутбук, ноутбук. И там уже без фристайла, просто нормально, чтобы уже какую-то демку закинуть там на Songlawn, в Telegram, чтобы уже ну, что-то я мог, мог свою потом музыку слушать и смотреть, что мне не нравится, что мне нравится. Ну понимаете, так же тоже я же, Я а? Завис чисто на себя. Я тоже на каких-то тоже торможениях не могу сейчас, уважаемые телезрители, дамы и господа, извиняюсь. Я не завис, это просто в голове я свой собой продумал план.